Всем привет, с вами санкт и сегодня мы будем играть, проходим Супер я не один со мной в друг игру, диджей монстр, диджей мы вместе проходим Супер давайте начнем игру, я как бы тут, стри, подожди, подожди, сейчас я, yes. тут, я тут немножко поиграл, я тут немножко поиграл, все уровни таму подходить Ну все уровни Я эту голову уже прошел, но ради вас я. Вот. Даф. У меня запись у всех. Что это было? Что это было? Кто это мне забрал? <смех> О, <Он> походу напился. <смех> ну, у меня запись у короче, у меня запись у да ладно. Да, все. Ну, кроме Battlefield. Вот все кроме. А, я знаю, почему лагает. Надо будет потом убрать фпс В следующем видео я уберу. У меня вот такой. У меня. У меня очень сильно ускоренный. Очень сильно ускоренного вот этого не будет. Такое. Что за портал? Что, а, а что за портал? ну потом покажу. А то я знаю, что прям никак не играю Ну, ну чем есть? Он. Ну, зачем тебе учиться математици? Нет, я серьезно. Вот для таких няшек как Максим, ну, диджей-монстр. Говнюк. Как ты говнюк, давай. Они, короче, эта игра просто учит маленьких детей математици. Маленькая. Я не про тебя. Да ладно. Ну, если хочешь, могу и про тебя. Ты тупой. Али. Иди ты нафиг. Нафиг. Только... Что-то хотел сказать. Ну а как еще говорить? Нафиг только можно говорить. Итак. Не знаю. А а еще Огонь! Мой, мой. Стена, стена, огонь, огонь, стена. Ааа, -а -а, Нет, я, я переживаю его ощущение. Я Да крутой... не дожди, не Нет, это, это. Вот у меня вот отца... На моей клавиатуре невозможно играть. У меня западают клавиши. Оп. Оп. Оп-оп-оп-оп-опа, оп. кушка ставила тут. Ну да, мой брать просто там себе говорит. О, мой любимый уровень. А где босс будет? Ой, босс еще не скоро. Сколько там уровней? Это много уровней. Этот тебе только кажется, что он легкий, потому что прохожу его я. Я прохожу его на клавиатуре. О блин. Да, скажи что-то. Скажи что-то, что супермен-бой играть тоже на клавиатуре. Короче, я короче, я короче играл супермен-бой. Там вначале, знаете, что писали. Тот, кто скажет, что игру проходить что игру проходить лучше на клавиатуре подарит э, им им ему подарит подарок геймпад так я спрашиваю что на чем лучше играть на клавиатуре или на геймпаде так ну конечно же на клавиатуре молодцы вам подарок геймпад вообще так, так что, про себя в твою душу. Я, я думал, вы. Что там с твоей девушкой? Что там с ней? А что с ней? Не, ну там же какая-то она чудовая какая-то. Это девушка пластик, чувак. Да? а, -а, -а. Б. Давай. ладно Почтепка. Это все же пластик. Ч с нее взять? Я подведу. Вот. Вот. Да. Ты я будешь проводить могу... вопрос Какой начал? Ну, ну, это. Там тебе будет писать К... типа просто. Ты... Ну, а ты на нем занимался. Ну, Где я живу, да? Да. У тебя есть девушка, нет? Не, ну можно, конечно, провести такую. Да я... можно, конечно, такую рубрику создать. Мясо! Кролик? Столько я не знаю, чтобы, чтобы снималась функционально. Ну, ну, знала, у камера. Да ладно. Что, не Конечно, нужны. Я же говорю, у меня клавиши западают Я не могу играть. Девушка была. А что там в конце, когда ты ее поймаешь, она с ней? Я тварь забирает. Нет, подожди, я вскуюсь. Я вижу там пласти. Да я хотела посмотреть в него. Так все сохранили ведушку и поехали. Сохранили ведушку и начинается. Тебя что ли, тебя что ли отвлекло? Я нормально. Никак у меня, Максим. Двадцать три бпз, а потом все падает до одного. Да. Да, какой такой еще звук был я? Я же тебе говорю, вот в э, Майнкрафт вообще невозможно снимать 24 FPS. Почему? У меня 60. У меня 60-55. А у тебя ты на какой какое качество съемки? В смысле? Ну, у тебя какое качество съемки? Вот, HD там. Да. А, нет, нет, 360. А у меня HD. Как сделать HD? Я тогда уже. Да ты и не знал. Знаешь, я тоже начинаю. Причем он ее бьет? Я поимели Как меня? Как когда ты успел? Ребята, чанки меня поимели. Когда тебя успели? А, ну первый, первый опросник для меня. Есть у тебя девушка? Сразу говорю. Есть, конечно. Yeah. Я, же, я же не это Я просто своим друзьям ее не показываю. Да ладно. Да-да. Так ты шли каждый вечер, блядь. Каждый вечер. Ну, отпрашиваю еще родителей. Вот уроки сделают отпрашиваюсь. Родители гуляют, в парке, в кино У тебя денег таких нету, чтобы там её на кино сводить Чувак, кино стоит 150 рублей Детский Детский 150 стоит Да, 200 200 стоит это 200, 200, 50 250 для дедушек Смотри, для для для для для для, для этих для взрослых девушек, ой, для мужчин а, в честь 8 марта на этот стоит вот эти обычная цена, цена для взрослых 200 рублей 8 марта девушкам подарок билет в кино стоит 250 рублей. Эх, <cheated on band> да а, istoえ... кнопки запали. кошка сожжение, Я же тебе говорю, босс, куда хочешь идти. О, о, босс, босс, да ладно. Ну я его. А тот же, а тот же и этот, да? Так, кто же? А когда я тогда приходил, то его не был в контексте. Так это когда было? Блин. Ч ⁇ кофе! Ч ⁇ Она меня как ударила. Она, походу, электрическая. <свист> <свист> так, мы за временем вообще не следим, так что запись может э, убраться. Но. Так, чтобы не попробовать. Э! ага. Если что, хочу предупредить, то, что видео не будут выходить в ближайшие месяцы, а может... <с meu> Дай, right, может Я прошу. Да. да. Ты видел, где у взорвалось? Да. месте. о, <с <с Белочки были. Белки!